Равномерное движение можно наблюдать на опыте с движущейся тележкой, на которой установлена капельница. Через равные промежутки времени из капельницы падают капли. Измерив расстояние между следами от капель, можно увидеть, что они одинаковые, значит, тележка движется равномерно.